Господа, добрый день! Рад приветствовать вас на своем канале. С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Поговорим сегодня о некоторых вопросах учета граждан Украины, которые проживают за границей Украины. Консульский учет. вот Всех стал волновать в последнее время. Почему? Потому что требуют отметку в паспорте о том, что лицо находится на консульском учете. Хотя нигде ничем это не предусмотрено в плане того, что дает это право выехать за территорию Украины. Правилами пересечения государственной границы Украины не урегулирован этот момент. Но по, и... по словам опять же, заместителя начальника какой-то там зах... захидной э... приграничной службы, пограничной службы и так далее, не буду я сейчас фамилию его называть. Ну, в общем, э, на сайтах э, есть информация, да, и Кабмина, и пограничной службы о том, что при наличии вот этих штампов выпускают. Э, многие люди находятся сейчас здесь, в Украине, да, и э, те, там есть такая вот процедура. Об э, части этой процедуры я уже рассказывал. Есть видео, прикреплю. Сюда. Это оформление документов для выезда за границу, на за границу Украины, э, на постоянное проживание, то есть в другую, любую страну, какую вы сами выберете. Для этого не надо подавать там, э, для, этого, для оформления этих документов, не нужно уже иметь там, вид на жительство в другой стране. Это, вы, это заявительный порядок, вы приходите, оформляете документы и выезжаете. Там есть один нюанс, когда вы, вам дают это решение, вы должны поехать э, по месту жительства и э, сняться э, с регистрации по месту жительства и взять справку. И возникают тут нюансы э, в том плане, что... Ну вот люди, которые зарегистрированы на оккупированных территориях, люди, которые зарегистрированы на территориях, где ведутся военные действия, люди на территориях, где эти территории не оккупированы, но блокированы и так далее, они там не могут взять справки по этим объективным причинам, да, связанным с военными действиями. Но есть еще один момент. Перестали давать справку с места регистрации, я считаю умышленно почему? потому что вот реестр территориальных громад ну, реестр это электронная система телекоммуникационная, да, к ней получает доступ пользователи все, у нотариусов нет этого доступа до сих пор и в э, центре предоставления административных услуг некоторые э, заявляют о том что у них нет доступа но ID паспорт паспорта Выдают. И когда выдается паспорт, то э, к этому реестру миграционная опять же, служба да, получает доступ для того, чтобы получить информацию о том, чтобы ну, где человек зарегистрирован. Э, я советую э, обращаться, подавать заявление, оплачивать услугу. Она там стоит 95 гривен стоит, это если в центре предоставления административных услуг. Пусть они письменно отказывают. С такими письменными отказами можно идти в суд. Тут в чем суть? Вы не думаете, что если в суд вы вот собираетесь идти, то это месяц-два и все закончилось. Нет, это долго. Но когда суд будет разбираться и выяснять, то возможно будет установлено, что было нарушено право. А в связи с тем, что там нарушено право, вы там не смогли выехать, разъединение семьи и так далее. То есть можно будет что-то из этого получить, ну просто вот так, знаете, а, сказали, не даем, и как бы, ну и хорошо, не дают и пошел. То есть, заниматься этим надо, это, ну, это ваша жизнь, чиновники ее права ограничивают, свободу вашу ограничивают, надо сопротивляться все-таки. Вот, ну давайте вернемся к консульскому учету. То есть, если у вас вот эта часть первая относительно оформления документов, для выезда за границу на постоянное проживание закрыто полностью и у вас стоит штамп, что вы выехали на постоянное место жительства или есть решение, то есть есть документ в этой части, вы подтверждаете и консульского у вас учета штамп не стоит, то согласно вот этого порядка некоторые вопросы учета граждан Украины, которые проживают за границей Украины, есть возможность оформить Э -э ну взять э справку о том, что человек стоит на консульском учете, стать на этот учет, получить, поставить штамп в паспорт, можно удаленно, то есть не обязательно, то есть либо лично э -э явиться туда э -э в этот э -э консульство, да, либо э -э Подать заявление через курьера, почтой. Ну, лучше, конечно, через курьера. Почему? Потому что... Э... Ну, суть в чем? Почта, да. На нее надежды нет, а вы будете туда отправлять паспорт. Э... И, ну, может он потеряться все-таки. Потому что это наша почта, да. А курьер или специально обученный человек, который будет находиться там, например, в Польше, да. Вот если мы сейчас возьмем... Я вот беру сайт консульства в Польше, и вот тут написано «постоянный консульский учет». Именно этот, об этом консульском учете идет речь. Вот ссылка на этот порядок. И способы подачи документов для постановки на консульский учет в консульских учреждениях Украины являются «Личная подача документа во время консульского приема по предварительной электронной регистрации. Отправление документов э, средствами пошто, почтовой связи. Отправление документов в электронной форме ЕОБЛИК. Но э, вот эта услуга, скорее всего, на данный момент не активна. Хоть тут и пишут ну, на сайте, что она должна была во второй половине 2020 года быть активна. Но я не нашел. Вот. Я еще раз скажу сразу. Я не звонил в это консульство конкретное, польское, да, вот. Я эту ссылку вам прикреплю Тут написано какой, Какие документы Ну допустим если читать положение да, То тут Вот смотрите Довидка про перебывание на консульском облику То есть Помимо штампа еще будет вот эта справка Ну то есть и штамп ставят в паспорте Все То есть вы можете Этот порядок перечитать Вот и либо вот тут суть в этом всем расписана. И э, также вы можете связаться, например, если вам э, нужно стать на постоянный консульский учет в консульстве Украины, которое находится в Польше, то вот вам конкретно будет ссылка. По всем остальным консульствам, ну ищите, гуглите по каким-то другим странам, звоните, интересуйтесь, занимайтесь этим вопросом, это можно, это решается я еще раз описываю ситуацию, когда у вас оформлены документы для выезда за границу в Украине на постоянное место жительства в другую страну, и у вас не хватает вот этого штампа, то и вы этот штамп вместе со справкой о том, что стоите на консульском учете, в том числе и стать на консульский учет, можете удаленно, это важно, то есть находясь здесь в Украине, отправя, отправить документы туда, Через курьера лучше. Получить их здесь, назад, и потом уже на границе предъявить этот полный пакет. Ну или пробовать, допустим, например, если не, оформлено, э, вот этот, не оформлен выезд э, на постоянное место жительства. Пробовать хотя бы с тем, что вы стоите на консульском учете на постоянном, э, хотя бы с частью документов. То есть уже как-то может быть. Почему я так говорю? Потому что нигде в правилах это не написано. Это все какое-то, вот, знаете... Решение військового командования, что это как есть выключення. Ну, я опять же ссылку на прямую речь этого заместителя начальника западной приграничной службы. Ну, там у них отдел. Я точно его должность не запомнил, но я ссылку дам. Сами можете послушать, что он говорит. И там написано, что должно быть. Поэтому пользуйтесь, пишите какие-то вопросы, я подскажу. Ну, вот, в виде как помощи, да, информационной на данный момент я даю вам информацию. Это тоже услуга платная, реквизиты вы у них возьмете, оплатите. Тут вот даже написано, какие карточки, фотокарточки, какие документы, вот. Все прочитаете, я же говорю, суть сейчас не в том, чтобы перечитать этот порядок по буквам, а в том, что есть возможность, многие от этой возможности не знают. Люди пишут мне, звонят, обращаются, консультируются. Я некоторых людей уже консультировал, они пошли уже заниматься этим вопросом. Но я надеюсь, отпишутся мне и скажут, что да, получилось, там выехали и так далее. Поэтому, если нужна вам платная консультация с сохранением конфиденциальности, защита адвокатской тайны информации, которая будет мне передана, звоните пишите по контактам, которые указаны в описании, если в принципе ничего вам нечего скрывать у вас анонимный аккаунт в ютубе, пишите комментарии я на все комментарии отвечаю ну, так, чтобы человек понял, доходчиво со ссылками на нормы законодательства То есть по сути э, ну, консультацию вы получите будет достаточно Делитесь этим видео, ставьте лайк. Всего доброго.